У меня очень будет все сжато, емко, много будет информации, поэтому ключевые моменты вы для себя записываете. Значит, то, что не успеете усвоить, потом пересмотрите. Так, что еще хотел важное сказать. Важный момент такой, что этот тренинг, он технического плана. Значит, Поскольку тренинг технического плана, то этот тренинг вам важно будет проработать в течение суток, значит, после того, когда вы его получили. Потому что если это не проработано лично, да, вами, то этот материал не усвоится, он пройдет мимо. Значит, Я сегодня буду показывать именно последовательность действий, как вот я работаю с соцсетями, как делаю пост, как я выставляю его, чем пользуюсь, какие даю задания в Инстаплюсе. Игорь, у тебя микрофон включен, выключи, пожалуйста. Значит, какие задания в Инстаплюсе дают для того, чтобы он разгонял? В общем, полностью-полностью всю концепцию постараюсь сжать вот в эти 50 минут. Значит, и значит в течение суток вот задача да, у всех, кто сейчас на тренинге присутствует, проработать этот материал. Если кто-то будет смотреть в записи в будущем на форсаже, у них будет задача такая же в течение суток отработать тренинг, лично применить вот эти вот все инструменты, значит, зарегистрировать Инстаплюс, загрузить все эти задания, попробовать выставить посты через Инстаплюс, через другие программы, которые я буду показывать, и отчитаться перед своим спонсором. Значит, те, кто здесь присутствует, в течение суток, когда вы это проработаете, напишите, пожалуйста, здесь в чате, что проработал, то есть вы себя это сейчас в тетраде пишите, да, то есть как пункт номер один проработать, значит, написать в этом чате, который мы оставим, что тренинг проработал, и отчитаться перед своей вышестоящей линией. Двигаемся дальше. Значит, я сейчас буду рассказывать последовательность, как э, работаю, чем пользуюсь. Значит, какие программы потребуются вообще вам? Можете записать программы. Первое, значит, Инстаплюс. Второе, Грамблер. Грамблер. Как слышится, так и пишется. Грамблер. Угу. Латиницей. И SMM Box. То есть я сейчас запишу, значит, Грамблер. Вот в чате напишу. Да? И SMM Box. Вот эти вот программки, они помогают очень хорошо работать в соцсетях. Значит, есть еще одна программка, там где можно лайки на Facebook брать. Значит, она называется SMM Очень полезная программка. Все они очень легкие. Значит, SMM лаба, вот. Так, значит, двигаемся. С чего вообще начинается, допустим, с чего я начинаю, когда... Да, кстати, обратную связь от 1 до 10 качество звука, как вы меня слышите, пожалуйста. Напишите от одного до, ну, по десятибалльной шкале. Ага, нормально, отлично, хорошо. Значит так, с чего вот начинаю? Значит, ну, во-первых, концепция, смотрите, что нужно получить? Цель – получить входящий поток людей, которые к вам будут сами обращаться, то есть это цель, это самые правильные, самые хорошие кандидаты – и вот эти методики они легко копируются, легко повторимы и сразу приносят результат, и потом по нарастающей. Для того чтобы это получить, вам нужно, знаете, так вкусно, вкусно вести свои соцсети. Значит, для того чтобы это было заметно, для того чтобы их хотелось читать, для того чтобы люди за вами следили, соответственно, кто-то сразу будет обращаться, а кто-то будет сразу, а кто-то будет обращаться в процессе, когда он будет наблюдать за вами. Значит, для того, чтобы вы были заметны, это должно иметь регулярный характер. Что значит регулярный характер? Если вы Инстаплюс, вы только разгоняете один пост в день. Если, допустим, у вас, ну, он уже разогнан, можно один пост в два дня. Или там, Facebook, ВКонтакте, один пост в два дня. Значит, что происходит тогда? Смотрите. Если вы у человека в друзьях добавлены, друг у друга, если в друзьях добавлены, то он видит ваш пост. Один раз примелькнулся, второй раз, третий раз, пятый раз, десятый раз, все, он с вами связался. Вот приблизительно вот так вот это работает. Значит, для того, чтобы люди с вами связывались, то есть я говорил тоже в прошлых тренингах, значит, что нужно? Нужно А. Информацию о себе. Значит, очень хорошо работает лично ваша жизнь. Значит, я не знаю, там какие-то были, если в прошлом поездке, это все можно посмотреть и периодически публиковать. Это не значит, что вы сейчас, сейчас вот там находитесь. Это может быть фотографии ваши. Значит, в общем, и что-то связанное с вами. То есть вот это очень хорошо работает, когда... Люди, они любят э, смотреть, там, кто как живет и так далее. То есть, вот это в соцсетях вообще очень хорошо работает. Значит, э, то есть, ваша фотография должна быть либо что-то э, с вами связанное. Далее, э, у поста должно быть что-то написано от вашего имени. Например, если вы используете цитату какую-то, то эту цитату можно развить дополнительно там несколькими предложениями. Следующий момент. Вы себе это сейчас, да, записываете тоже какие-то вещи, которые вот вы видите, что важно. Следующий момент. Это должно быть читабельно. То есть сплошной текст, не знаю, в 10 предложений никто не будет читать. Для того, чтобы он, чтобы он был читабельный, значит, какие-то блоки, их можно делать через, допустим, пропуск, ну, строчку пропустить, чтобы это лучше смотрелось. Это на самом деле очень важно. Плюс, именно с этой целью используются разного рода смайлы, да, значки, которые делают ваш пост более читабельный. То есть, когда там текст, его легче читать. Следующий пункт – обязательно призыв к действию должен быть. Значит, ну, допустим, тот, который я использую, там, ну, конкурс на вакантное место – Продолжается, например. Вы можете посмотреть мои э, посты, там, там это все видно. Обязательно призыв к действию. Если нет призыв к действию, они не будут связываться. То есть конверсия будет совершенно другая. Если вышел пост без призыва к действию, э, то можно сказать, что он вышел ну так, в, в полупустом режиме. То есть результат он как такового мало принесет. Э, далее, далее. Ну, то есть, в принципе, вот такие вот моменты. Э, теперь я сейчас делаю демонстрацию экрана. И потихонечку, значит, потихонечку будем смотреть, да. Так, сейчас я уберу лишнее. Демонстрация экрана. Ну вот, значит, плюсоните, да, если видно экран, если все нормально. Так. К примеру, я хочу сделать пост. Для того, чтобы сделать пост, должны быть какие-то мысли. Откуда брать эти мысли? Я использую два варианта. Значит, вариант номер один. Смотрю какие-то цитаты. Э -э -э, микрофон. Выключите, пожалуйста, у кого-то там микрофон был. А, значит, для того, чтобы сделать какой-то пост, должны быть какие-то мысли. Значит, э -э, где их взять? Я, допустим, смотрю цитаты. Да? Беру Google, забиваю туда цитаты допустим, по бизнесу. Я люблю ну, бизнес-контент делать такой, иногда периодически. Путешествие, бизнес, это то, что я делаю. Вы можете смотреть, э, значит, э, ну вот в каком ракурсе вы будете двигаться. Допустим, вот смотрите, раз вышел сразу бизнес-цитатник, раз открываю. Э, то есть, когда я смотрю какие-то э, цитаты, то, соответственно, я могу эти цитаты э, там дальше развить. Я не знаю, все что угодно. Допустим, вот там Альберт Эйнштейн, там вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который, вас, который привел вас к этой проблеме. В общем, огромное количество мыслей в цитатах можно подчеркнуть, красиво оформить, с цитаты можно начать, продолжить там тремя своими предложениями, плюс своя фотография, плюс призыв к действию и так далее. Вариант номер один это был. Да? Вариант номер два, значит, такая есть программочка SMM Box. Например, тоже отсюда черпаю мысли. Очень легко настраивается. Вот запишите название, да, smmbox.com. Значит, как зарегистрироваться, как настроить. Если возникнут сложности, открывайте YouTube и пишите smmbox, box как зарегистрироваться. Или smmbox, box как пользоваться. Или smmbox, box как настроить. Там пятиминутных роликов полным-полно с помощью как это все сделать. Что здесь? Смотрите, допустим, я уже показывал в прошлых моих тренингах, здесь контент со всего интернета. Вот вы подключаетесь к соцсетям, нажимаете сначала, да, «Моя страничка», и ваша задача подключиться вот к соцсетям, чтобы оттуда программа черпала самые популярные посты. Вот просто подключить кнопочки, нажимаете, вводите свои пароли, текст соцсетей. Вот у меня подключено ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер видите да значит вы вам не обязательно допустим в твиттере что-то делать просто зарегистрируйтесь имейте пароль логин для того чтобы сюда подключиться как он работает значит в прошлый раз также я показывал допустим я нажимаю поиск контента меня интересует бизнес нажимаю бизнес и здесь все вышли самые самые популярные посты по лайкам со всех соцсетей значит именно по бизнесу по популярности по количеству лайков что это значит это значит это будут хорошие посты с которых можно брать тоже какие-то мысли э, вот смотрите то есть если у меня есть там 10 минут времени я полистал посты посмотрел раз мне что-то понравилось какой-то пост я добавил в избранное кликнул в звездочку и он у меня добавился в избранное и смотрите, что происходит потом. Для того, чтобы потом, допустим, у меня настало время, я хочу пост какой-то себе сделать. Я захожу в «Избранное». И в «Избранном» уже находятся, находятся те посты, которые я уже туда переложил. То есть какие-то, допустим, интересные, которые я могу потом развить. Вот. И вот листаю, вот таким образом выбираю пост. Да. Ну, вот видно, тут уже были посты, которые я развивал. Разве можно любить холод? Нужно, там, холод учиться не тепло. И вот, например, я там когда-то пару недель назад делал вот этот пост, развил из путешествий. Лифт к успеху не работает, используйте ступеньки шаг за шагом. Вот, то есть, как бы, вот эти все вещи я использовал в соцсетях. Очень важно свои фотографии, да, как я, как я говорил, ставить. И вот здесь вот какая-то, а, допустим... Ну вот, я хочу использовать вот этот пост, к примеру. Очень хороший. Самый ценный подарок, который ты можешь преподнести кому-либо, это твое время, потому что ты отдаешь то, что никогда не сможешь вернуть. И вот, к примеру, я подготавливаю пост, э, у кого-то микрофон включен, э, значит, Кирилл, да. Кирилл, привет, выключи, пожалуйста, микрофон. Э, значит, я подготавливаю пост, э, используя, используя вот эту вот цитату, да, тоже. Значит, самый ценный подарок, который ты можешь преподнести кому-либо твое время, потому что ты отдаешь то, что никогда не сможешь вернуть. Вот смотрите, что я делаю дальше. Я составляю пост. Значит, начнем с Инстаграма. Я его заранее уже составил, то есть я вам показываю сейчас ход действий, да, как у меня это все дело выглядит, в какой очередности. И вот я составил пост. Значит, я его пока просто здесь написал, но еще тут мало вот этих значков, то есть их нужно мне разбавить. Важный момент, кстати, вот этот, это очень важно. Смотрите, пост в Инстаграме, вот это просто в Инстаграме, да, значит, ну вот он у меня на экране открыт. Что тут важно? Тут, э, когда я пишу призыв действия, заявки и резюме направляем в личку. Ну, да, если сначала конкурс на вакантное место в команду продолжается, частично удаленная занятость. Очень важно писать частичную удаленную занятость, чтобы люди понимали, что можно работать со своего города там, 2 часа в день или час в день. Не для всех жми ссылку, смотри видео. Для продвинутых можно ставить свое видео. Если вы в Ютубе не продвинулись особо, можно это изучить. Я сегодня тоже покажу, как это делать. Значит, заявки направляем в личку, да, то есть призыв к действию. Смотрите, что в Инстаграме я делаю. Важный момент, да? Я про это тоже говорил, но на всякий случай. Я их направляю в соцсети. А, кстати, ошибку написал. Заявки направляем не в личку, а в соцсети. Соцсети. Угу. И двоеточие. А, значит, э, нет, точка. А, и пишу ссылку на ВКонтакте, ссылку на Фейсбук. А, что еще важно? В Фейсбуке и ВКонтакте там немножечко по-другому. Сейчас покажу. Также можно на Viber или WhatsApp. Если для более продвинутых, кто продвигает YouTube-канал, я всегда раскручиваю свой YouTube-канал, но который не связан с сетевым маркетингом. Важно, кстати говоря, чтобы эти посты не намека не имели на сетевой бизнес. Вот. Но в тот же момент э, в ваших друзьях, в соцсетях будет целевая аудитория, кто нормально расположен к MLM. Э, но если здесь не связывается MLM, вы первично получите большее количество кандидатов которые, ну, сами расположены к этому делу. Смотрите, чем отличается ВКонтакте и Фейсбук. Возьмем Фейсбук, например. Вот здесь я уже их направляю, там я их направлял на Фейсбук и ВКонтакте, а здесь направляю либо в личку, либо на Вибер и WhatsApp. Там тоже был WhatsApp и Вибер. Очень важно использовать Вибер или WhatsApp. Объясню почему. Потому что, может быть, кто-то, не ежедневно использует фейсбук, а Вибер или ватсап у него постоянно есть. Тоже с этим сталкивался. Так, окей, дальше я публикую пост, показываю, как это делаю. Ну, предположим, вот я его составил, копирую. Значит, теперь захожу дальше в Инстаплюс. Вот в Инстаплюс. Значит, по поводу Инстаплюса тоже себе пометки поставьте. В эту программу можно регистрироваться только в случае, если ваш аккаунт Инстаграма старше трех недель. Почему? Если младшие, то, если младше, то Инстаграм увидит и может, могут забанить. Не очень хорошо. Важно тоже, привяжите свой Инстаграм. Да, давайте с Инстаграма начнем. Я сначала маленький экскурс по Инстаграму сделаю. Так, сейчас посмотрю, он у меня включен или отключен, тут задание текущее. <связать> Значит, маленький экскурс по Инстаграму. Инстаграм считается, вот три недели считается прошли, если вы как-то пользовались Инстаграмом. Если вы просто зарегистрировались и забыли про него, то можно считать, что не прошло ничего. То есть вот это тоже очень важно. Значит, смотрите, что здесь. Экскурс по Инстаграму. Как его правильно оформить? Значит, вот эта вот шапка должна быть. Здесь должна быть информация о вас. Далее. Значит, здесь должен быть призыв к действию. В данном случае подбираю там, кандидата в команду на удаленную. Надо было еще написать частичную, но потом поправлю. На удаленную занятость. Не для всех. Обязательно, да. Вопросы, все вопросы в конце, все вопросы пишите в тетрадь в конце тренинга. Все вопросы, да, что? потому что у нас идет запись, чтобы не отвлекаться. Значит, обязательно на русском, все очень просто, если вы говорите на русском, ваш трафик, все, что вы направляете на русскоговорящее пространство, там будут русскоговорящие люди. Значит, Призыв к действию. И ссылочка. Вот эта ссылочка очень важная штука. Я расскажу почему. Потому что сюда эту ссылочку можно использовать в двух вариантах. Для чего она? Вот сюда можно вместить только ограниченное количество знаков. Больше Инстаграм не разрешает ну, определенного количества. Когда будет это делать, вы увидите. И эта ссылочка, например... Ну, я сюда ставлю видео. Э, как я это делаю? Значит, у меня видеоролик заготовленный. Давайте я вам покажу, как это... Так, так, так. А можно сделать пост. Я начну с поста. Э, то есть, вот когда вы любой пост в Инстаграме написали, смотрите, это очень такая фишка, очень хорошая, вы можете здесь уже подробно расписать, что подбираю кандидата, туда-то, туда-то, такого-то, такого-то, требуется там то-то, то-то. Значит, здесь вы уже можете дать э, свой вайбер, свой телефон. Значит, э, в принципе, написать то же, что наверху, только более развернуто. Ссылки на соцсети, ВКонтакте, Фейсбуке. В общем, много контактной информации. Там это у вас все не поместится. И смотрите, что вы делаете. Вы делаете один такой пост. Только чтобы он был хороший, как бы сделанный, да? Ну, в смысле, читабельность была и так далее. Дальше. Вот эту верхнюю ссылку вы ее сохраняете. Копи, да? Скопировал. Кстати, я вас, я вас обучаю сейчас, как работать с Инстаграмом с компьютера. Потому что с компьютера это все делать гораздо удобнее, чем с телефона. Программа, соответственно, которая позволяет все с компьютера делать. Значит, смотрите, что дальше происходит. Я открываю такую штуку, как называется сократитель ссылок. Вы должны перед этим быть зарегистрированы в Google С сократитель ссылок. А, вот он. Смотрите, что дальше. Я эту ссылочку вставляю сюда. А, значит, после этого я нажимаю сократить ее. Окей. Все, она у меня вот здесь появилась. И я ее копирую. Перехожу обратно в свой Инстаграм. Э, и вот, допустим, я хочу профиль поменять. Я нажимаю «Edit профиль». Вот этот вот текст, вот он здесь. То есть, как я говорил, определенное количество знаков. Значит, если я тут написал «Смотри видео» и я точно так же скопировал видео со своего YouTube там где я выбираю кандидата, то тут можно написать, жми ссылку, все, вы ее вставляете сюда, сохраняется потом вот то, что вы оттуда скопировали. И что происходит дальше? Человек, который ее нажимает, он автоматически попадает на ваш пост в Инстаграме, в какой бы он глубине и в какой бы он истории не находился. То есть он мог, может находиться там где угодно в глубине, но он сразу же на него наткнется и там все прочитает. Там будут ваши контактные данные для связи с вами. Окей, хорошо, это объяснил. А, значит, для более продвинутых по работе по YouTube, может быть, имеет смысл отдельный вообще тренинг делать. Сейчас не буду на это зацикливаться. Я сейчас показываю более простые копируемые вещи, которые легко повторить. Смотрите еще, суть Инстаграма, для тех, кто раньше не сталкивался. Вот эта программа, которая называется Инстаплюс, да? я про нее сейчас буду показывать, она от вашего имени подписывается на другие аккаунты. Там есть четкая сортировка, можно сделать... Так, у кого-то опять микрофон включен, коллеги, проверьте, пожалуйста. Значит, чтобы микрофон не был включен. Там сортировка четко задается на сетевиков, и люди, которые, у которых аккаунты активные, которые пользуются Инстаграмом. То есть вы получаете только тех, кто реально есть в Инстаграме, живые люди, расположенные в, э, к МЛМ. Эта программа от вашего имени подписывается, э, вот здесь, с стороны, видно количество, на кого вы подписались. И здесь то количество людей, которые на вас подписались. В общем, программа от вашего имени подписывается на людей, которых вы задали, да, э, ставит лайки им, они подписываются в ответку на вас. Видят у вас посты э, интересные с призывом к действию, связываются и попадают к вам. Э, и вы ведете их по системе, по форсажу. Вот так вот это происходит. Э, значит, э, дальше. Показываю, как пользоваться программой. Детали. Да? Продвижение. Сейчас. Инстаплюс. Смотрите, у До здесь есть автопостинг. Очень удобная штука, она появилась в Инстаплюсе. Месяц назад. Значит, что важно? Значит, важно. Важна безопасность. Безопасность, чтобы не напортачить. Я расскажу, как это все делать. Во-первых, кстати, Инстаплюс, знаете, чем хороша программа? То, что ее не нужно скачивать. Она находится в интернете. Э, то есть, это такой сайт, да, который работает. Просто регистрируйтесь, э, тут даже не нужно делать обучение, как ей пользоваться. То есть, я вам просто такие фишки расскажу, основные. Просто регистрируйтесь, левый, нижний угол, открываете тренинги э, и изучаете сверху вниз тренинги, да, вот э, в последовательности они идут. Просто первый смотрите, второй, третий, как добавить и настроить аккаунт в Инстаграм. Все, там все будет. Как запустить задание, допустим, как избежать бана. И блокировки изучаете вот эти первые три пункта сразу же вот значит дополнительную информацию по поводу безопасности так сейчас секундочку по поводу безопасности так так так так это я уже говорил что через три недели после инстаграма значит Микрофон, микрофон у кого-то, пожалуйста, выключите. Значит, так, обратите внимание на лимиты вот здесь вот в обучении. Это третий урок. Значит, вот на это сразу же обратите внимание. Потому что от возраста вашего инстаграма там будет зависеть, на какое количество людей вы можете подписываться. Далее, ставить... Пост... Коллеги, значит, буду удалять из разговора у кого будет микрофон включен. Потому что уже несколько раз предупреждал. Значит, ставить посты и фотографии в Инстаграм нужно тогда, когда эта программа отключена. Это важно. Второй важный момент. Заходить в Инстаграм нужно тогда, когда не исполняется заданий в этой программе. Вот это таких два основных, пожалуй, момента касательно безопасности. Теперь разбираем вот, вот эту Инстаплюс. Автопостинг. Начинаем с автопостинга. Как я делаю эти посты? Еще раз копирую, потому что там у меня уже не сохранилось. Вот, допустим, я сделал пост. Нажимаю скопировать. Возвращаюсь. Выбираю свой аккаунт. Значит, добавить фото. То есть, естественно, я заранее тоже фотографию выбрал. Жмем, да, добавить фотографию. Потом это в записи пересмотрите. Когда будете в записи пересматривать, э, как работать с этим тренингом? Значит, если видите, что какие-то технические моменты пошли, э, жмете на паузу и просто повторяйте у себя это на компьютере. Повторили на компьютере, дальше смотрите, опять на паузу жмете, э, опять повторяете на компьютере. Так, значит, загружаем э, фотографию. Вот у меня пост был там про путешествие про индию я стараюсь посты такие вкусные делать которые ну привлекают внимание и хорошая отдача идет но не обязательно про путешествие значит подгружаю фотографию смотрите что важно сделать важно эту фотографию м -м, будет еще обрезать чтобы она квадратная была а я сейчас покажу как это здесь делать а почему важно потому что в инстаграме как только квадратный формат фотографии так, сейчас прорабатывается эта фотография. Ждем. Я добавлю сюда цветов, немного цвета, там светлее сделаю, темнее. Ну, чуть-чуть подредактирую. То есть, это, это, нажимаю, фоторедактор. Смотрите, обрезаю фотографию, делаю квадратным. Значит, вот эта вот штучка, запоминаем. Да? Потом будете пересматривать, повторять. В течение суток все это, пожалуйста, повторите. Сегодня-завтра. Так, сейчас она подгружается. Жмем. Долго грузится, потому что демонстрация экрана у нас включена. Так, значит, вот, нажал на нее и выбрал квадрат. Все, и вот этот формат, он загрузится. Я могу ее немножко подвинуть вправо, влево, но в принципе, так я вижу, как бы, что нормально. Вот. И... Ну, раз подтвердить смотрите что дальше цветов немного добавлю там э, до... вот здесь вот очень легко обрабатывать эти фотографии то есть это буквально э, там, двумя нажатиями кнопочки делается все все. светлости добавил замечательно Свет, чтобы она сочная была когда ваши фотографии сочные, красивые красочные на них больше обращают внимание ну вот чтобы рубашка с светофором не горела ну, в принципе так нормально Значит, надпись. Я делаю надписи всегда в Инстаграме, чтобы мои фотографии видели. Допустим, так, где тут надписи? Ага, стрелочка. Вот они здесь, текст. Ну и что-нибудь напишу. Значит, Индия, допустим. Раз. Смотрю. Вот так вот, пожалуй, нормально. Ну вот, то есть приблизительно вот так вот, ну, сделаю ее поярче, чтобы она лучше была видна. Все, сохраняем. Угу. И нажимаем еще раз сейф, сохранить. Так, значит, сохранилось. Все. Теперь я отключаю ее, нажимаю на крестик, и она у меня уже вот здесь вот должна сохраниться. Квадратная, с надписью, обработанная, светленькая, красок добавлена, В общем, веселенькая, нормальная, рабочая фотография. Люди смотрят глазами, соответственно, они реагируют, если у вас хорошие картинки стоят, красочные. Это дает очень хороший результат. Все, теперь я сюда ставлю текст. Допустим, Раз. Заранее заготовленный. Ага, хэштеги. Важно, кстати. Э -э, обязательно хэштеги. Откуда я их беру хэштеги? Да? М -м. Опять же, что-то я показывал в прошлых тренингах, что-то не показывал. Вот на сегодня он такой более развернутый. Пишу в Google. Да, хэштеги Инстаграм. Хэштеги Инстаграм. Раз. Все, написал. Значит, вот самые популярные хэштеги «Инстаграм», сразу же верхнее, то что выходит. И здесь будет, вот хэштеги на русском, допустим. Там второе место по популярности, третье место и так далее. Ну, пишу там, беру первое место по популярности. Что это значит? Это значит, ваш пост будет размещен в этих хэштегах, его увидит большее количество людей. Значит, Facebook, ВКонтакте, Facebook 5 или 6 хэштегов, ВКонтакте то же самое, по-моему, 5 или 6. ВКонтакте точно не знаю. В Инстаграме, значит, 30 хэштегов можно ставить. Вот, копирую. Хэштеги, они могут быть тематические, могут быть не тематические, то есть на самом деле не особо влияет. Только смотрите, что там каких-нибудь неприличных хэштегов не было, а то всякое в интернете можно встретить. Вот, значит, все, да? Угу. Такие, как Москва, кстати, популярные, там Украина популярная, то есть, или там Россия хорошие хэштеги, то есть, где люди много смотрят. Так, смотрите, что дальше делают? Дальше я должен немножко разбавить, разбавить... Так, э, смайлами. Почему-то я смайлов не вижу. Куда они делись? Так, так, так, так, так, так, так. Страшно. Значит, э, в общем, здесь еще и смайлы были, но что-то смайлов я, к сожалению, не вижу сейчас. Окей. Э, смотрите, значит, если... Странно почему-то. Если здесь со смайлами проблема, может быть они добавят или что-то поменяли, вы можете делать сначала ВКонтакте пост, а оттуда скопировать и сразу сюда вставить уже со смайлами готовыми. Смотрите, что я делаю дальше. Я ставлю, когда он будет публиковаться. Допустим, завтра. Сегодня у нас 13 число, завтра ставлю 14. И, предположим, он будет опубликован утром посты лучше публиковать утром. И в Facebook, и ВКонтакте, и Инстаграм. В первую половину не вечером. Они тогда у вас больше лайков получат. Все, ставлю на 10.00. Значит, теперь плюсы и минусы. Так, что я делаю дальше? Дальше я делаю, в очередь ставлю его. Все, нажимаю. Пост подготовлен. Что это значит? Это значит, он завтра автоматически, без моего участия, выйдет в 10 утра в Инстаграме будет опубликован от моего имени. Значит, второй вариант размещения этого поста. Значит, программа Grambler. Я расскажу плюсы и минусы одной программы и другой. В ИнстаПлюсе огромный плюс то, что не нужно эту программу устанавливать на компьютер. В Gramblerе ее нужно установить. То есть вы можете не разобраться с установкой. Ну, кто-то может не разобраться. Но YouTube в помощь. Пишите в YouTube, значит, как установить грамблер или скачать грамблер. Все, находите в YouTube, скачивайте, там будет 3, видео 5 как его установить. Грамблер вам дает лайки. Это очень важно. Расскажу почему. Смотрите, давайте я сейчас перейду на грамблер и расскажу, почему... Почему это важно? Так, давайте еще раз проверим качество связи от 1 до 10. Коллеги, напишите, пожалуйста, как. Я пока вам про лайки расскажу. Смотрите, Инстаграм, он э, последние два месяца поменял, э, поменял э, свой подход. Если раньше все ваши друзья видели ваши посты, то теперь не все видят. Угу, качество связи нормальное, да? Как теперь Инстаграм работает? Смотрите, если ваш пост набирает хорошее количество лайков в самом начале, Инстаграм его показывает другим вашим друзьям. Если ваш ваш пост не набирает нормальное количество лайков, то ваш пост видит меньшее количество друзей. Вот это фишка, которую немногие знают сегодня. И только из-за этого стоит использовать программу Grambler на самом деле. Там будет посложнее с установкой, но YouTube в помощь, как говорится, справитесь. Значит, показываю, как я, как я делаю пост через Grumbler. Смотрим. Значит, сейчас я его включаю. В общем, лайки очень важны в Инстаграме для продвижения вашего аккаунта. То есть сразу же количество людей увеличивается, те, кто видят ваш пост. Очень простая программа. Вот здесь она сразу же открывается, так что загружаете фотографию. Э то есть, когда вы будете под подгружать программку на компьютер, важно просто со своим инстаграмом ее связать. В принципе, все. Можете пользоваться. Лайки здесь бесплатные, за них не нужно платить. Подгружаете картинку. Э -э в принципе, очень похожие действия, вот как вы видели предыдущие, э -э идентичные, можно сказать. Раз выбрали. Допустим. А эту фотографию, кстати, мы сейчас пост сделаем. Она сразу же выйдет в Инстаграм. Вот сегодня. Значит, э, дальше. Точно так же мы ее урезаем до квадрата. Не забываем, если вы это не делаете, Инстаграм сделает это на свой вкус. Так, значит, что он пишет у меня? Грамблер. Ага. Вот это минус грамблера. Иногда он слетает. Блин, не получится сегодня с грамблером показать до конца. Ну, ладно, попробуем, до какого момента пустит программа или до какого не пустит. Значит, иногда он слетает с компьютера, и его приходится заново устанавливать. То есть это минус грамблера. Вот Инстаплюс там все как часики работают, и тем она нравится. Но лайков нету. Лайки очень полезны для продвижения. Значит, нажимаю «Сохранить». Я покажу вам действие, я не уверен, что она опубликована. Компьютер захочет переустановить программу, понятно, мы это сейчас делать не будем, но я надеюсь, он пустит, чтобы я показал основной момент. Нажимаю фильтр потом, э, добав... вот точно такая же картинка, да, как там наверху. Добавляю цвета, допустим, делаю сочную фотографию, ну, опять же, без светофорной рубашки, ну, вот, вот так вот, чтобы было, да. Окей, хорошо, раз. Цвет, э, так, яркость, где она Да, ну, чтобы она повеселее была. И надпись ставлю. Угу. Надпись ставлю для чего? Чтобы мои посты выделялись на фоне всех других остальных. Раз. Вот, то есть я этот пост, э, не знаю, сегодня опубликую, наверное. Если получится опубликовать, то я опубликую. Раз, допустим, Индия. Все, хорошо. Apply. Подтверждаю. Подтверждаю, после этого save. Значит, э, что еще здесь? Здесь также можно вот эти значки ставить. Continue. Угу. Ставлю сюда текст. Видите уже с хэштегами. И здесь вот эти вот значки имеются. Смайл, смайлики. Все, разбавляю вот этот текст. Э, так, нет, подождите. У меня текст не скопировался, у меня хэштеги скопировались. Значит, копирую текст заново. Ну, сделан у меня. Так. такое вот угу. а, Значит, вставляю сюда текст и разбавляю его Смайл, смайлом. смайлами я сейчас не буду разбавлять, чтобы время тратить, но вот смотрите, да, то есть, знаете, да, как это делается. Допустим, там, твое время, там, самый ценный подарок, который ты можешь преподнести кому-либо, потому что отдаешь, да, допустим, твое время. Я знаю, что здесь есть такой смайлик, не смайлик, ну, короче, часы, изображение часов. Еще изображение часов, ну как-то тематически, Он песочные часы. Опа, поставил так, все немножко веселее делается. Самый ценный подарок, ну раз могу э, подарок э, смайлик сделать. Ну в общем не буду это показывать, сами понимаете, да? После этого я нажимаю, э, значит, э, send, отправить, и потом он, и потом э, окей, то есть он предложит 75 лайков дать бесплатно. Все, и пост опубликовался. Значит, я не буду сейчас это доделать, потому что я хочу нормальный пост в Инстаграм выставить, здесь продумать, чтобы он был нормально, ну, смотри, чтобы хорошо выглядел. Кстати, пробелы дополнительные ставим, да, заявки направляем в соцсети, чтобы он не был сплошным монотонным текстом. Обратите внимание, кстати, по скриптум, по всем таким канонам рекламы, по скриптум очень хорошо работает. Потому что это такая фишка как бы рекламщиков. Да? А, значит, э, вот на то, что по скриптам, обращают чаще внимание. Просто возьмите на вооружение. Значит, э, опять же, я пишу сюда, смотри видео, но сюда вы можете поставить вот эту сокращенную ссылку поста, да, пост, где там подробно расписано и так далее. Все, значит, э, с этим разобрались. Так, далее. С Грамблером разобрались. Возвращаемся обратно в Инстаплюс. Смотрите. История заданий. Показываю. Давайте связь еще раз проверим. Как вам вообще вот то, что вы контент сейчас видите, да? Плюсики новые, Кто для себя там что-то увидел, вот то, что в предыдущих тренингах не было? Угу. Так, обратная связь есть, окей, хорошо. Значит, смотрите, история, да, вот Инстаплюс. покажу, как выставлять задачи. Очень важно. Так, значит... Так, я сейчас... Сделаю новое задание, просто чтобы это с нуля было видно, чтобы вы видели, как это делать. Я в зале один раз это показывал, но сейчас еще раз покажу вам. Так, значит. Сейчас я сюда кое-что напишу. Так. 15.200. Вот, значит, э, ага, вот у меня тут, кстати, маленького пущения было. Делаем задание, ставь, э, создать задание, пишем. Так, э, создать задание, значит, э, очень хорошее задание лайк плюс подписка. Это значит, что можно сделать задание, что аккаунт подписывается, ставит два лайка от вашего имени. Это самое эффективное, я сейчас только это использую. Любые другие вообще не использую. Значит, ставлю пользователь. Пользователь, это значит, я буду подписываться на имя, ну, какого-то, допустим, там, либо сетевика, либо какого-то бизнес-тренера. Я, я пишу, допустим, Артем Нестеренко, да. Ой. Латиница, да. Артем Нестеренко. То есть, здесь нужно э, аккаунт да, того человека. Вы э, посмотрите в Инстаграме и на кого-то конкретно подписываетесь. Что делаете дальше? Откуда вы берете тех людей, на кого подписываетесь? Из его подписчиков, то есть, из тех, кто на него подписан. Дальше, что я выставляю? Количество действий, лайк плюс подписка. Значит, 750 подписок и 2 лайка на каждого. Значит, это для того, чтобы выполнить дневную норму, то есть у меня аккаунт э, может ставить 1500 лайков, то есть если он э, на каждого пользователя поставит по 2 лайков, то по 2 лайка, это будет 1500, и 750 подписок в сутки. Вот. Вы посмотрите по своим лимитам от возраста аккаунта, как у вас можно. Значит, э, только открытые естественно да, аккаунты, закрытые аккаунты нам не нужны, то есть вот, вот это вот оставляем, только открытые. Так, дальше выберите фильтр. Вот этот фильтр, когда будете пересматривать в записи, сделайте то же самое. Значит, это что значит? Количество подписчиков у пользователей должно быть минимум 15, максимум 2000. Почему минимум 15? Чтобы ботов не было, роботов не было, чтобы, понимаете, да? Количество публикаций у пользователей минимум 5. Значит, как правило, у ботов там две публикации, три публикации. Количество э, подписок, то есть тех, на, э, кто на него подписан, минимум 15, максимум 1000. И последняя публикация, чтобы была у него 30 дней назад. То есть вам не нужны мертвые аккаунты, которыми никто не пользуется. Наличие аватарки. Обязательно. Без аватара не нужны нам товарищи. Значит, «хотя», «хотя», «хотя», «хотя», Нет, не нужно нам без аватара. Все. И, значит, смотрите, что дальше. Таймер. Вот это самая важная штука здесь. Вот на это обращаем внимание. И теперь мы планируем на всю неделю вперед, чтобы от нашего имени делались подписки. Ну, например, завтрашнего утра, 14 число. В Инстаплюсе мы поставили, что АК, что фотография. Напомните мне, когда там фотографию мы ставили, во сколько она выйдет, в 10 или в 9, кто помнит, кто запомнил этот момент? Значит, когда мы в Инстаплюсе давали задание на утро? В 10. В 10, ага, окей, хорошо. Допустим, если в 10, то значит мы ставим, что задание начинается э, в 10.30. На самом деле я немножко неправильно поставил э, фотографию. Вот, вот это задание вообще лучше с раннего утра, потому что оно растягивается на весь день. То есть, допустим, в 6 утра я его поставлю. Объясню почему. Потому что Россия живет по времени обычно больше, да, то есть там средний регион, вот центральный регион России и сибирский, да, то, соответственно, у них уже будет там 8-9 утра. Значит, почему? Потому что если большое количество... Подписок и лайков это растягивается на весь день и, как правило, даже опаздывает. То есть, поздно ночью заканчивается. А вам нужно, чтобы программа днем работала, потому что днем самая большая активность. То есть, если 6 утра, то где-то это уже день. Или, или утро. Вот, поэтому, э, в общем, в 6 утра ее ставим. Э, добавить таймер, жмем. То есть, э, на, на следующий день планируем. То же самое, 15 число. Значит, 6 утра. Вот фишка этой программы именно в этом, что она сутками от вашего имени подписывается. Значит, по поводу э, фотографий, да, можно не обязательно пост наперед планировать. Его можно сразу опубликовать, если вы это утром делаете. Просто заходите в Инстаплюс, если программа работает, вы ее останавливаете. Значит, делаете и включаете заново. Видите, вот я выставил на 3 дня вперед, 16 Да, 6 утра. Тут видно, что задача будет исполняться до 5 вечера. Но реально это задержится еще часа на 3 больше. То есть 6, 7, 8, 9, может быть в 10 вечера оно закончится. Там посмотрите, если оно закончится в 10 вечера, то можете в следующий раз не 6 утра сделать, а 8 утра, например. Ну, короче, понимаете, да, таким образом вы планируете там на неделю вперед, например, так, чтобы программа работала, ну, на неделю вперед, чтобы была задача. Вот, я на неделю не буду, я вот сейчас последний день распланирую, чтобы вам как бы суть была понятна. А, так, а, значит, угу, все, и после этого я ставлю в очередь, все, раз, задание успешно сохранено. Смотрите, где эти задания находятся. История заданий. Кнопочка такая. Нажимаете. Это все будет обучение также технически, если вам что-то непонятно. Вот здесь вот. Кстати, смотрите, что еще очень важно. Вот здесь у них чат, который у них работает, в принципе, все дневное время. Они отвечают в течение там, нескольких минут. Да? Я пишу, допустим, там. У меня вопрос какой-то, допустим, там. Добрый день. Все, и там реальные люди живые, которые сразу же вам отвечают на любой вопрос. Вот я так думаю, пока я с вами буду общаться, они ответят, что... Видите? Все, добрый день. Чем я могу помочь? То есть, любой вопрос я могу сюда адресовать, они а, мне ответят. Я сейчас не буду писать, позже им напишу. А, значит, история заданий. Все ваши задания выставлены вот здесь вот. Вот они все идут. Да? Видно. А, значит, что еще? Если у вас исполняется задание, смотрите, и вы хотите пост сделать, нажимаете сюда, и тут будет кнопочка «Остановить». Нажимаете «Остановить», потому что пост нужно выставлять тогда, когда ничего не исполняется. Смотрите, что дальше. Когда сделали пост, заходите обратно в историю заданий, и... Предположим, вы дали задачу на 750 человек подписаться. И здесь видно, насколько программа подписалась. Вот видно, видите, да, тут все, вот э, отчет полностью идет. И предположим, она подписалась на тот момент, не на 750, а на 150. Это значит, э, следующее задание вы делаете, чтобы она на 600 подписалась, чтобы дневной лимит израсходовать. Все. То есть вот так вот эта программа работает. В принципе, вот эти два основных момента, которые я вам хотел рассказать, да, как давать задание, как делать автопостинг, плюсики, да, в принципе, да, ну давайте там семерочки поставьте, кому в принципе понятно было, да, потом запись пересмотрите и просто все то же самое повторите на своем компьютере. Угу. Так, окей, хорошо, семерочки идут. Таим, угу. ага, вижу. Так, ладно. Так, дальше. Следующее. Про Инстаграм я вам показал, да, вот все, как я его развиваю, это очень эффективно, это дает постоянно людей. В общем, самое главное, чтобы посты, посты были вкусные, да, нормальные картинки. Если картинок нету, обратитесь к Алене Нормак, вот она у нас присутствует здесь, она вам делает картинки, профессиональный фотограф. Это недорого будет стоить 15 евро, если сравнивать с любой э, студией там, где по 50 евро это стоит. Ну вот и вот этот нет пост, я на него потратил там, ну не знаю, 20 минут времени утром. Вот что получилось, да? Твое время самый, самый ценный подарок, который ты можешь преподнести кому-либо, потому что то, ты... то, что никогда не можешь вернуть. Это реально вот мысль я увидел в этом SMM бокс Все, я дальше просто пишу. Фото из путешествия по Азии, самое обычное утро. И шашлык, из акулы на свежем воздухе. Значит, дальше пишу. Это огромная ценность, когда современные технологии позволяют строить бизнес дистанционно в полной мере, ощущая свою жизнь. Значит, постскриптум, да, вот это уже призыв к действию. Конкурс на вакантное место в команду продолжается. Частичная и удаленная занятость. Не для всех. Кстати, ограничение должно быть тоже ваше. Это хорошо работает. Жми ссылку и смотри видео. Заявки резюме направляем в соцсети. Все, также можно на вибер, WhatsApp. А дальше YouTube, который канал, который я раскручиваю там по путешествиям, а, значит, люди туда идут, тоже смотрят какие-то видео, то есть, в принципе, это утепляет. Вот призыв к действию, чтобы также подписывались на YouTube канал. Вот, в принципе, как бы вот это все продумать, плюс-минус там 20 минут заняло утром сделать. Так, хорошо. Значит, дальше теперь этот же пост, Facebook. Нет, давайте ВКонтакте мы сначала начнем, да. Значит, пишем ВКонтакте. ВК. Значит, копируем, да. У меня для контакта, для контакта он специально подготовлен. Ох, время уже. Не успеваем. Так, раз. Копировать. Смотрите. Ага. Uh -huh. uh, так. Uh, моя страница. Все, значит, uh, по поводу контакта. Uh, то же самое. Подгружаем фотку, ставим текст. Смотрите, какая мысль. Я сейчас не буду это де делать. Демонстрация. Демонстрация. не включена. Да, я же перезвонил. Uh -huh. Спасибо, что сказала. Uh, так. Это Вконтакте. Угу. Смотрите, мысль такая, если вы делаете пост в Фейсбук, то де, начинаете Вконтакте это делать. Объясню почему. Потому что Вконтакте вот эти смайлы есть. В Фейсбуке их нету, этих смайлов. Значит, и вот вы спокойно разбавляете, да, там, фото из путешествия по Азии, допустим, бац, а там, самолетик прилепили какой-нибудь. И так далее. То есть, чтобы читаемый был пост. Когда вы его публируете? Да. Можно с Инстаграма, да, можно скопировать оттуда, значит и разместить в ВКонтакте и в Фейсбуке, значит, но в Фейсбуке первый пост не делайте, потому что там значков нету. Короче, эти значки есть в Инстаграме и эти значки есть в ВКонтакте. То есть, либо там первый делаете, либо здесь. Ну, мысль понятна, да, я не буду этот пост сейчас публиковать. А, смотрите, что еще важно. Э, важно, э, важно, важно, важно. Вот здесь вот внимательно относитесь э, к пробелам между строчками, чтобы не было сплошняком текста. То есть, помимо того, что чтобы это как-то вот такими, знаете абзацами, да? лучше усваивается, они лучше это видят. Все, то есть, значки поставили по смыслу, фотку добавили, публикуете. Дальше я вам покажу программку, с помощью которой я покупаю лайки, ну, например, в Фейсбуке. Тут можно лайки купить в разные соцсети, они стоят там 3 копейки, очень дешево. Значит, лайки в Фейсбук. Смотрите, как я это делаю технически. Вообще, для чего нужно лайк? Для того, чтобы повысить интересованность. Потому что, когда люди видят у вас много лайков, они более активно реагируют на ваши посты. Смотрите, я нажимаю на главную страничку Фейсбука, выбираю пост, который мне нравится. Допустим, вот последний пост. Кликаю на картинку. И вот этот пост открывается со своей уникальной ссылкой да, на него. Я копирую вот эту ссылочку. После этого я программку, которая называется «Лаба». Можете запомнить. Да? Значит, выбираю Facebook, выбираю лайки на посты и покупаю себе лайки, которые стоят в данном случае 5 рублей за 100 лайков. Нажимаю вот этот вот 5 рублей за 100 лайков, копирую сюда вот эту ссылочку. Здесь я вот выбираю насколько сколько мне нужно лайков 100 штук да 100, 100 штук достаточно заказ. жму заказ вот он добавил в корзину а, значит далее далее я обновляю страничку потому что у меня если корзину да для этого нужно сначала зарегистрироваться здесь. Тут также можно зайти через свои соцсети. Кстати, очень удобно. После этого я нажимаю «пасса». Если вы не зарегистрировались, то перед платежом он попросит вас зарегистрироваться. Тут будут иконочки соцсетей, можно через соцсеть зайти и зарегистрировать. срок действия карточки, 3 обратная цифра. Нажимаете は... проверенный, он работает давно. Этот сайт назвали на одном из где общаются люди, которые пользуются в Значит, я вам покажу, как пользоваться YouTube. Помните, да, я вам показывал э, с, э, ссылочку на ссылочке. Comport ставлю видео, да, из ютуба Вот, теперь я покажу вам заливать видео, что для этого нужно делать. Смотрите, заходим, да, вот YouTube. .com. В правом верхнем углу нажимаем кнопочку войти. Значит, значит, здесь он попросит ваш пароль. Нажимаем пароль. Ну, это это ваш Google пароль, Gmail. Выбираем свой аккаунт, заходим через Gmail. У кого еще нету Gmail, я рекомендую сразу же после этого тренинга завести себе Gmail. Потому что Gmail позволяет, ну, скажем, соединять очень многие ресурсы в интернете, через которые удобно зарабатывать. Удобно не зарабатывать, а продвигать, да, вот соцсети, и удобно бизнес строить в интернете. Смотрите, что дальше? Дальше я нажимаю свой канал, вот творческая студия, да, раз. А вот это мой канал появился, и вот смотрите, я нажимаю ⁇ Добавить видео ⁇ Нажимаю ⁇ Добавить видео а, ⁇ Значит, делаю доступ пока ограниченный, потому что это видео нужно будет потом еще обработать. Нажимаю вот на эту иконочку и выбираю... Э, из, э, из компьютера какой-то файл, ну, видео, любой, ну, вот, который вы засняли, да, где ваша э, речь с призывом к действию. Все, э, значит, э, нажал на него, и он автоматически пошел загружаться, да? Ну, сейчас я его загружать не буду, я восстановлю. Когда загрузится сам, будет написано, что он загрузился, нажимаете кнопочку "Готов". Смотрите, что произойдет потом загрузите этот файл. Значит, вы заходите обратно, в на творческую студию, вот как я это сейчас делаю. После этого заходите в менеджер видео и проверяете, да, чтобы ваше видео оно находилось. Значит, вот, вот здесь, вот сейчас он откроет. Вот, вот ряд этих видео идет, которые у вас загружены. А, так, дальше ваше видео нужно лишнее Нажимаем на кнопочку «Видеоредактор». Ну, что значит лишнее? Сначала отрезать, отрезать чтобы вы видели, что вы именно хотите вот то, что вас, ну, вот, понимаете, то, что зрителям нужно, чтобы там не было лишнего, ничего снято. Вот. Открыли вот эту вот рубрику. Значит, нажимаем на кнопочку значит «Новый проект». Так, ждем. Значит, и после этого мы перетаскиваем свое видео, которое вот вы загрузили. Мы перетаскиваем, вот оно здесь у вас появится. Ну, вот предположим вот это видео. Значит, перетаскиваем сюда. И мы убираем лишнее. Сначала, либо убираем э, с конца. Так, нажимаем закрыть. Вот, и смотрите, что происходит. Выбираем, допустим, если вы хотите обрезать там, ну, не знаю, на 30 перемотали там на 35 секунду, раз, значит, допустим, вот ждем, 35 дойдет, оп, паузу поставили, не поставил на 35, на 36, ну, в общем, подгоняете там, где вам удобно, нажимаете на, нажимаете на ножницы, раз, все. И вот этот крестик. Это значит, вы обрезали то, что до 36 секунд. Если вы хотите обрезать в конце, ну, предположим, вот там на видео, видео, чтобы 5.45 заканчивалось. Смотрите, ждем, да, 5.45. Опа, нажали паузу. Все. Значит, ну, в данном случае другое видео, которое я еще буду в будущем загружать на YouTube. Раз. нажали, и вот на крестик. Видите, разделили, да, вот и вот эту концовочку убираем. Все. И вот то, что у вас получилось, вы это дальше сохраняете, э, сохраняете у себя на YouTube, нажимаете название, любое там, не знаю, э, удаленная занятость, допустим, да, вот если вы какое-то видео пишете или вакантное место. Сейчас посмотрим название видео, Вакантное место. Вот. И нажимаем создать. Все. То есть вот это видео оно появится у вас. Смотрите, где. Сейчас покажу. Нажимаем, значит, на свой аккаунт. Нажимаем на творческое студию. И это видео у вас появится. Вот если менеджер видео мы нажмем. Вот в этом ряду. Так, ждем, грузится долго. Вот, что нужно сделать здесь, да, когда оно, он, оно сейчас к загрузке, оно автоматически потом загрузится, просто время пойдет, может быть, полчаса, может быть, час. После этого наж, мы нажимаем «Изменить», и вот здесь вот неограниченный доступ ставим, а так, чтобы все открытый доступ. И нажимаем опубликовать. И после этого это видео будет видно на вашей страничке YouTube. Вот смотрите, друзья, теперь очень важный момент я вам хочу сказать. Важный Момент. Это вот это видео от YouTube. Значит, делать YouTube канал, который не привязан к млм бизнесу, чтобы у вас на канале не было ни слова про сетевой Это очень... чтобы в ваших постах не было ни намека про сетевой бизнес. Тогда вы кервируете больше. Вот у меня открыт отдельный канал, значит, он вообще по... И этот канал... Вот я сюда выставил э, видео с призывом э, именно по вакантному месту. И оно там отлично работает. Там нету ни намека вообще про. Сети, да, то есть э, вот это вот посмотрим. Мой канал, нажимаем. канале вокруг света, который называется Творческая студия, нажимаем. Вот и у все, э, подгружено вот на этом канале. Вот, в общем, рекомендую освоить YouTube. YouTube – это для более продвинутых, но это очень хорошо работает. Когда люди видят, вот видите, у меня здесь вот. Когда люди видят призыв к действию от вас, когда вы им говорите, это вызывает больше доверия. Кстати, я рекомендую это видео снимать с помощью селфи-палки, да, и с мобильного телефона, когда вы видите то, что говорите. Несколько рекомендаций по поводу съемки видео: выберите какое-то место хорошее, значит далее, далее какое-то красивое место интересное, и значит когда будете снимать селфи-палки, смотрите не в телефон, на экран, на себя, а смотрите в камеру, то есть туда, откуда съемка идет. Это важно, чтобы не было видно, что вы чуть-чуть смотрите. Ну, вот таким образом, порепетируйте несколько раз. 10-20 раз порепетируйте, на 21 получится хорошее видео. Все, друзья, значит, рад был дать вам эту информацию. Поставьте плюсики, кто сегодня узнал для себя что-то новое, то, что вы примените в своем бизнесе. Поставьте плюсики, пожалуйста. И смотрите, очень важно, то, что я говорил в самом начале, проработайте этот тренинг уже в записи. В первые сутки, после того, когда вы его первый раз услышали сейчас, сразу же примените все то, что вы здесь услышали, и отчитайтесь перед своим вышестоящим спонсором. Дайте отчет своему вышестоящему спонсору, покажите ему, то есть это вам задание домашнее, покажите ему, как вы зарегистрировались в Инстаплюсе, покажите ему ваш пост, который вы сделали в соцсетях, покажите ему то задание, которое вы выставили в Инстаплюсе, да, значит, и обсудите с ним вот то, что вы выполнили. Друзья, значит, рад был передать эту информацию, уверен, что это очень повлияет на бизнес. Всем хорошего вечера, друзья, с вами был Дмитрий пока-пока.